Приветствую вас, разумные люди. Сегодня хотел поговорить на тему страха смерти. Мне довольно часто пишут люди обращаются с одним и тем же вопросом, как я победил страх смерти, как я нашел смысл в каких-то поступках, смысл в самой жизни для того, чтобы отбросить тот самый извечный страх смерти, извинить за каламбур, и как-то продолжать стремиться. Ведь многие, в частности молодые люди, наверное, не знаю, может быть и пожилые, в том числе, у них это само собой получается, само собой разумеющееся. Так как сроки подходят, годы идут, и человек волей-неволей, если у него есть хоть немножко мозгов, он все-таки задастся этим вопросом. Что же он сделал, чего же он добился, как он, как он будет дальше, когда у него осталось совсем немножко. Но вот молодежь, она тревожится вопросом страха смерти именно из-за того, что они не могут найти причин для того, чтобы к чему-то стремиться. То есть, получается так, что они перешагнули через целый ряд моментов и сами для себя нашли ответ, что все, что не делается, это бессмыслица. Потому что любые достижения, любые успехи, любые начинания, они все равно будут конечны, они все равно ни к чему не приведут. Так или иначе, смерть аннулирует каждого человека и все его заслуги. Правы были те, кто сказали однажды, что в гробу нет карманов. Да? Ну, понимаете, То есть с собой все равно ничего не заберешь. И... Наверное, эти люди считают, что я победил страх смерти каким-то образом. Но это не так. Это будет подвох, это будет обман. Потому что страх смерти, мне кажется, он присутствует у каждого мало-мало здравомыслящего человека. То есть, если ты не полный имбецил, если ты не недоразвитый, то ты должен в какой-то степени этого бояться. Просто может быть без истерики, просто может быть без каких-то граней. То есть, не переходить границу разумно ко всему подходить жизнь она так или иначе закончится это бесспорно поймите такую вещь что смерть она неизбежна то есть, если был процесс рождения началась жизнь то смерть это ее неизбежный итог. промежуток времени он именно так и так и выглядит начало и конец ну и какой-то промежуток соответственно посередине поэтому я принял для себя неизбежное и согласился с ним. Я, знаете, в какой-то степени можно сказать, что я его отпустил. Страх смерти. Просто отпустил. И я боюсь. Да, у меня есть страх. И я понимаю бессмыслие своих шагов, многих шагов, многих целей, многих стремлений, многих, может быть, даже мечт. Потому что, хоть они порой и недостижимы, но все же, я все равно понимаю, что это бессмыслица, и то, что мне хотелось бы, оно так или иначе закончится. Но знаете, с этим можно сравнить совершенно все, все окружающее нас. Если вы заводите семью и заводите детей, то дети рано или поздно вырастут и уйдут от вас. Если вы садите растения, но тоже, скорее всего, рано или поздно оно погибнет. Строите дом, если это не что-то каменное на многие на долгие века. Да даже так, ему все равно придет конец. Когда ты готовишь вкусное, красивое, классное, обалденное, дорогое, изысканное какое-то блюдо, ты прекрасно понимаешь, что ты его съешь его не будет. Но ты все равно зарабатываешь деньги, идешь в магазин, выбираешь продукты, читаешь рецепты, занимаешься приготовлением, сервировкой и потом вкушаешь плоды. Понимаете? То есть жизнь, она мало чем отличается от всего, что мы делаем. Все имеет начало, имеет промежуточный какой-то отрезок и все имеет завершение, все имеет конец. Поэтому бояться этого? Нет. С этим нужно как-то смириться, с этим нужно согласиться. И кроме того, знаете, когда многие люди лицемерят и живут так, как будто собираются прожить вечность, то это не здраво, это как-то ненормально. Знаете, есть поговорка одного очень интересного человека, мудрого человека. Я знаю, кто это сказал, но я, к сожалению, сейчас не вспомню. Просто не верится у меня вот на языке его имя. Может, вы подскажете в комментариях. Он сказал, люди кушают так, как будто умрут завтра, но при этом строят такие дома, как будто собираются жить вечность. Понимаете? Каждый человек обманывает смерть, или он так думает, что он обманывает смерть, по-своему. Есть несколько категорий людей и много. Я даже не буду их классифицировать, я так пробегусь мельком по этим людям. Но возьмем к примеру религиозных фанатиков, так называемое религиозное шизофрения. Ведь, вы думаете, они верят в это бессмыслие, в эту чушь, в эту билиберду. Ну, делают вид, что верят. Это же не вера. Человек не может верить в абсолютную ахинею. Они тянутся к этой сказке, к этой утопической идее. Почему? Потому что боятся смерти. Я же давным-давно говорил, что типа верующие, они... Делают вид, что верят только потому, что боятся смерти. И из-за этого таким вот странным, совершенно странным, по своему, по их мнению, логичным путем они пытаются приобрести билет в рай. А вдруг? То есть, видя, видимо, они считают, что, а вдруг Бог есть, и тут я раз, и смотрите, а я типа верующий. Ну вот, таким макаром. Другие люди, чтобы продлить как-то свою жизнь, чтобы как-то тоже создать иллюзию своего бессмертия, они размножаются. Они плодят детей и думают, что их жизнь, их начинание, они получат продолжение в их детях. Что тоже не факт, потому что каждый ребенок это индивидуальная личность. Я тоже об этом говорил. Что же до того, что будет, что же до того, что будет утрачен смысл производимых вами действий, то это неправда. Просто вы станете чуть более, может быть, аскетичны, чуть более, может быть, расчетливы. И уже будете смотреть на что-то не с точки зрения статуса, приобретения каких-то вещей, строения, опять же, и покупки и многое другое. Вы будете смотреть на это не с точки зрения статуса, но с точки зрения потребностей. И может быть даже вот в этом формате, в этом плане, страх смерти, как отрезвляющий некоторый момент, он будет эффективен. Вы не будете тратить деньги на то, что вам хочется. Вы будете тратить их на то, что вам нужно. Вот и все. Вы будете понимать, что в роскоши нет смысла. Вы будете понимать, что в расточительстве нет смысла. Что в безумном накопительстве тоже нет смысла. Возможно, это и есть ответ. Возможно, страх смерти позволит вам, так же, как и мне, кстати говоря, со мной это произошло, обратить внимание на людей вокруг себя. И те, кто вам дорог, те, кого вы любите, вдруг взять и уделять им чуть больше времени. Потому что вы поймете наконец-то, что все конечно, что все рассыпается. Это положительный момент, я считаю. Не надо смотреть на смерть, как на некое обреченное состояние человека. То есть, все, итог, конец. Ну, природа каждый год показывает нам этот пример. Каждый год. Вокруг нас огромное количество разного рода существ, которые проживают значительно меньше, чем мы. Ну, кто-то дольше, кто-то меньше. Но мы видим, как они приходят и уходят. Наши домашние питомцы, растения вокруг нас. Я не знаю, кто-то поменьше, кто-то побольше. У меня был такой опыт, я прекрасно знаю, что это такое. Что такое жизнь, как она заканчивается, как она быстро протекает. Я увидел это на примере других существ. И не только существ, и людей. Я очень многих людей давным-давно похоронил. И, и хороших, и плохих разных. И это дало мне некоторое осмысление. И знаете, я благодаря этому... В последние годы жизни своих, некоторых своих близких я смог быть с ними рядом и смог отдать им именно то, что должен был. И сохранить их в памяти, и пообщаться с ними, и, ну как-то поделиться каким-то опытом, знания какие даже получить. Ну и в конце концов, у меня нет э, ощущения того, что я что-то упустил. У меня нет ощущения того, что я что-то потерял, что какая-то недосказанность. Знаете, бывает такое, когда человек умирает, особенно близко любим человек, то мы думаем, вот, я мог поговорить, я мог сходить, я мог сделать. Ну вот, пожалуйста, вот в данной ситуации страх смерти, он дает вам такой шанс осмыслить и уже сейчас начать действовать, чтобы потом вам не было горестно, чтобы потом вы не переживали по этому поводу. Поэтому бояться смерти ее не надо. Он, конечно, будет присутствовать в какой-то форме, в каком-то каком количестве, наверное, даже, в кавычках, страх. Но этот страх... Есть намного более серьезные страхи, которые нас окружают. Бедность, остаться без, без крохи, остаться без жилья, остаться без близких, остаться без здоровья, бесконечности, без зрения, без слуха, остаться... Ну, то есть, извините, ребята, но есть более... Серьезные страхи, о которых стоит задуматься, и на которые стоит обратить внимание и сейчас позаботиться о своем здоровье. И лишний раз подумать о том, куда вы идете, с кем вы идете, что вы делаете, дабы не пострадать. Потому что есть вещь, страшнее самой смерти. Так что не переживайте. Вы зря, вы напрасно боитесь смерти. В конце концов, это ведь неизбежность. Так же, как сон, так же, как старость. Так же, как зима и лето в нашей климатической зоне. <с> Но пока еще, да, пока еще это неизбежность. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Я постарался, насколько это возможно, подробно рассказать, вам, описать вам свое мнение, свое видение. Всегда все то, что нас пугает, можно повернуть. И использовать себе в Польше Извините за Коломбух, но да, вот как так Берегите себя, подписывайтесь Всего доброго, пишите комментарии